Прочувствовать атмосферу армейской жизни смогли студенты Казанского федерального университета. В республиканском центре спортивно-патриотической до призывной подготовки молодежи «Патриот» прошла военно-патриотическая игра «Один день в армии». Участниками стали 150 молодых парней из 15 институтов КФУ. Был даже конкурсный отбор в институтах, и поэтому здесь присутствуют самые сильные, самые лучшие, самые крепкие, самые здоровые и самые настоящие патриоты. Почувствовать себя простым рядовым выпала возможность каждому. Я еще с начала школы а, любил вот такие вот спортивные соревнования, особенно связанные с, а, с армией, ну, как раз да, со спортом, и поэтому, когда нам предложили, я сразу же а, откликнулся. Решил принять участие, потому что стало интересно проверить свои силы с хорошей командой, и мы пришли сюда только выигрывать. Здесь и свою физическую подготовку продемонстрировать нужно и показать навыки в сборке и разборке автомата. В процессе выполнения всех заданий каждый сам для себя решил, сложна ли жизнь солдата. Мое мнение, в армии служить на данный момент не очень сложно. Ну, на самом деле забирают свой лишь на год. И это очень полезно, в первую очередь, скорее, чем сложно. Появилось ли желание отслужить в рядах российской армии? На самом деле желание было еще до того, как я сюда попал, но... Это дало мне опыт, который в дальнейшем пригодится, думаю. А это любимое испытание всех мальчишек электронный тир. Стрельба здесь проходит из автомата АК-74М, поэтому в полной мере удается ощутить и вес оружия, и отдачу. Когда смотришь, как стреляют, кажется все просто. Но на самом деле приходится приложить немало усилий, чтобы только поднять и удержать автомат. Вот так вот. Есть. Тяжелый. Пробная серия. Девять. Док, Положить оружие. Это упражнение для стрельбы на дальность 100 метров. Здесь важна четкость, уверенность и меткость. Главная цель попасть в десятку и принести команде дополнительные баллы. Я первый раз стреляю вот с, такой, с электронной техникой. Вот. Раньше у нас были духовые ну, винтовки. Воспитать командный дух, обучить военным навыкам и привить патриотизм главные задачи этой военно-спортивной игры. А чтобы студентам было интереснее, военно-патриотическая игра проходит в формате соревнований между командами институтов, по итогам которых на церемонии закрытия лучших наградят дипломами, кубками и памятными призами. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.